Я хочу вначале представить нашу команду. Я благодарю вас давно столько в центре Москвы не собирались. Вот с этой точки начинается счет всех дистанций, всех маршрутов, которые есть в нашей стране. Отсюда будем начинать новый политический маршрут, связанный с программой «10 шагов достойной жизни». Хочу, чтобы вы прорекламировали эту программу. Почему? Потому что я три дня посвятил изучению материалов первого и второго этапа съезда Единой России. Внимательно прослушал два выступления президента, выступление Медведева, выступление всех лидеров Единой России. Их, правда, попрятали в списках, потому что они столько накостыляли стране, что их побоялись включать в первую пятерку. Я понимаю, почему. Потому что все самые грязные. И вредные законы, которые можно было принять за прошедшие пять лет, приняла Единая Россия. Самый людоедский закон – это пенсионная реформа. Я не знаю, зачем президент полез в эту свалку, он на этом очень много потерял. Но сейчас все люди, в том числе единоросы, понимают, что это людоедский закон, который дальше продолжает способствовать вымиранию страны. Я на госсовете, обращаясь конкретно к президенту, как главе государства, сказал, мы не можем дальше терпеть политику, при которой вымирает государство, образующий народ. Русские потеряли с 1991 -го года, 20 миллионов исчезло с тела Российской Федерации и 25 миллионов отрезали преступными вероломными ельцинскими границами. 45 миллионов пострадало без тех, без кого невозможно решить ни одной проблемы. В российской монархии, бог, царь и отечество объединяли. В советское время труд, справедливость, народовластие, социализм, единая партия, единый народно-хозяйственный комплекс, единая забота о детях, женщинах, стариках и единая наша великая победа и великий космос. Что сегодня объединяет русский язык, что еще наша история – и наша победа. На историю победу идет дикая атака. Поэтому мы наставили на том, чтобы этот главный вопрос остановить вымирание был центральным ходе этой выбранной кампании. Мы не видим абсолютно ни одного предложения, которое могло бы остановить этот беспредел. Вторая проблема технологическое отставание. Мы производили 27% мировой электроники. Мы были первые ракетно-космической авиационной техники. В Москве было 15 станкостроительных заводов, которые поставляли станки во все страны, включая Германию, Японию и Швейцарию. Мы могли все это делать. Где эти предприятия? Каким образом двигаться дальше? Мы были первыми в области здравоохранения и образования. Все это признавали. За 50 лет советской власти, с 39 лет средний возраст, мы перешагнули 70 лет. Мы обогнали Америку, Францию, Финляндию, все европейские страны. Наша первичная медицина была признана лучшей. Мы, выступая с нашей программой, предложили, давайте восстановим все это, исходя из лучшего опыта. Советской страны, мирового, европейского и так далее. Я надеялся, что на встрече с единоросами на полноценных дебатах мы обсудим эти проблемы. Ушли и не хотят этим заниматься. Вот мы начинали с женского движения. Нина Александровна Станина у нас возглавляет это направление. Она предложила блестящую программу. Обсудили с женскими союзами с детскими, с учителями, с родителями. с родителями, все готовы. Сейчас проводим неделю родительский отпор против дистанта, заочное образование, за то, чтобы дети были накормлены, учебники были совершенные, настоящие, и за то, чтобы учителя чувствовали себя нормальными людьми, они а имели жалкую зарплату и подачу, чтобы они воспитывали детей в школе и общались с родителями, с родителями перестали общаться. Перепугались, власть не дает нормально это делать. Мы прошли через вот всю цепочку наших кандидатов. Вам может кто-то нравится, не нравится, но вы обратите внимание на их лица, на их плакаты, на их предложения. Абсолютно современные, очень интересные, хорошо оснащенные, с прекрасной командой. Это и есть выборы, которые позволяют москвичам выборы. Я никогда не думал, что в Москве окажется 3-4 миллиона людей, у которых жалкая пенсия и которые еле сводят концы с концами. Вот мы предложили вариант минимального прожиточного, э, прожиточного минимума для страны. Его надо удваивать, утраивать с учетом каждого региона. Самое главное, что наша команда показала даже в новейшей истории мы здесь, защищая ваши права, сражались и боролись. Мы сумели сломать ту воровскую шайку, которая пришла с Ельци. Даже после дефолта мы сумели сформировать правительство национальных интересов. Примакову, Маслякову, Херащенко, и вся наша команда оттягивала страну от края пропасть. Даже в нынешних условиях мы не стесняемся выйти на улицу и предложить избирателю то, что О чем болит его душа и наши предложения. Вот мы только что Владимир Ивановичем вернулись из трех ведущих районов Московской области, где научные центры, лучшие лаборатории, где наш звездный городок, который поднял нас к высотам космоса. Великолепно принимают, прекрасные программы. Какое нам было главное пожелание высказать? Геннадий Андреевич, у нас у всех была работа. Мне показали специалисту, он засекречен. Он предложил гиперболоид инженера Гарина, аппарат, который танк разрезает пополам. Он вынужден скитаться за границей, своим оказалось это не нужно. А нас сейчас окружили со всех сторон и душат вот и всем остальным. У нас великолепные, талантливые люди. Они могли работать в Москве. За кордон вынуждены уехать полтора миллиона лучшие научные школы Москвы, Новосибирска, талантливые ребята с красным дипломом закончили МГУ. Каждый второй не получил работу по специальности. Почему? Потому что не строят производство, рабочие места, не вкладывают новейшие технологии. Президент выходит, пятерку входим. Я говорю, как мы войдем? если у вас нет средств на развитие промышленности и новейших технологий. Всех накормим, как мы накормим, если мы предложили устойчивое развитие села и все, что связано с новой целеной. И президент согласился, а Суланов, с Кудриным все выкинули и не хотят заниматься делом. Как мы сумеем обучить детей, когда ГРФ-класс появился после того, как на Питерском форуме Греф предложил на завтраке чай по половиной тысячи, а баранье по 17 тысяч. Чему они научат? Чему они научат? Поэтому я еще раз подчеркиваю, что у нас реальная команда, сильная программа и достойный опыт. Где у нас Абухов? Сергей Павлович. Рашкин. Вот. Сергей Павлович, вы вперед. Вот Сергей Павлович у нас лучший политтехнолог. Единственный был доктор Думе политологических наук. Сам занимался социологией, ученый с мировым именем. Его выбросили из списка в прошлый раз по Краснодару только потому, что он оказался главным соперником. У нас Соловьев, один из лучших Юрист. Он не просто юрист, он работал судьей много лет. Пошел в Тверь, тоже не понравился, выбросили. Павел Николаевич Грудинин показал самые выдающиеся результаты, которых можно только добиться. В ближайшее время, увидите еще фильм, я провел открытый урок, референдум, вернее, открытые занятия для всех деловых людей. Тысяча человек участвовало прошлую субботу, тоже не хотят показывать. Вот он предложил реальный вариант, который можно, в том числе и дискуссии. Я предлагаю ТВЦ. Выйти в эфир вместе с Абуховым и Рашкиным и провести дебаты полноценные, которые бы транслировались и в Москве, и в Московской области, в целом по стране. Валерий Федорович идет да, у нас это. в округе, там где телевидение, да? Телевидение Остан там. Да, останки О, на ВДНХ, да, да. Космос, ракеты, да. все там. Вот обращаюсь к Эрнсту, и к Леймену. Вчера Ющенко на пресс-конференции продемонстрировал Клеменову, как врут на Первом канале и почему врут. Подробно, в том числе и таблицы, сколько времени, каким образом, почему выпускают всякую грязную жириновщину, вот, которая несет всякую чушь и нарушает грубо закон. Ну за это должен отвечать господин Клеменов, или скоро там клейма негде будет ставить. Просто надо отвечать за это. Надо отвечать. Перед избирателем, перед гражданом, Так, как и за Загрудинина, голосовало 9 миллионов человек, 9 миллионов голосовало. Не посчитались, Верховный суд, я 10 часов там сидел, я такого судилища давно не видел. Все сфабрикованы бумажки, Панфилова и Булаева, все сфабрикованы. Ни печати нет, ни даты нет, ни подписи нет, ни подлинника нет. Ни по какому закону суд не имеет права их рассматривать. Он не имеет права. Я 10 часов сидел эту лапшу и лажу слушал, вышел и сказал, ну разве можно так? У нас суд-то под знаменем, под гербом. Суд должен да, беречь свою честь. Так что у нас довольно авторитетная и сильная команда. Но координирует работу у нас штаб в главе с Афониным. Он вчера представил программу. У нас все до единого сейчас руководители работают в поле, вот как мы сегодня. Вчера мы были в Московской области, скоро будем в Нижнем Новгороде. Харитонов приехал, уже пропахал Сибирский регион, на Урале был. Вот. Поедет сейчас на Дальний Восток. Кстати, он провел 11 слушаний во всех регионах Дальнего Востока. Поедет с нашей программой как мы поддержим север, дальний восток, вот, и великолепный депутат наш, Владимир Иванович, по всем вопросам подготовил законопроекты, которые мы внесли в правительство, и надеемся, что его программа устойчивого развития села и новые цели и развитие науки поддержит новый состав Думы. Но, прежде всего, нужна поддержка наших избирателей. Ну и Должен особо подчеркнуть, вы хотите, чтобы дети были образованы и грамотны, чтобы страна была умная и перспективная. Закон образования для всех готовили. Жаре Салферов царство и небесное вложил все лучшее, что он создавал. Иван Мельников, академик Владимир Кашин, готовил Афонин, Новиков, готовила Астанина, готовили все, кто понимают, что такое наука, школа и образование. Посмотрите его. Это будущее ваших детей. Мы решим эту проблему. У нас во фракции каждый второй, третий ученый, люди с огромным опытом научным и педагогическим. В целом управление всем этим процессом ведет наш штаб в главе Сафонин. Пожалуйста, Юрий Вячеславович. Уважаемые друзья, вы сегодня увидели... Здесь, на одной из центральных улиц Москвы, работу наших кандидатов, но вы с этой работой можете встретиться во дворах, на акциях протеста, в поддержку граждан, которым ущемляет московская власть. Но такая же работа идет и по всей стране. Наши кандидаты работают с избирателями. Наверное, единственные, кто работает. Почему? Все федеральные телеканалы заняты информированием о работе одной партии, Единой России. Совершенно четкий перекос, который вчера на пресс-конференции в ТАСС обозначила наша команда. Но поддержка избирателей, несмотря на вот эту пропаганду, она очень мощно идет в сторону КПРФ. И в ходе этой выборной кампании мы понимаем, что идет борьба двух сил. КПРФ, которая приняла программу «10 шагов достойной жизни», к власти народа, и которая предлагает социалистический путь развития и альтернативы «Единой России». Все остальные мелкие партийки обслуживают интересы власти. Поэтому, идя на дебаты, мы будем дебатировать не с ними, а с «Единой Россией», как главным оппонентом. Ну и самое главное, хотели бы обратиться к москвичам и ко всем жителям нашей страны. Приходите вместе с нами, не просто поддержать и проголосовать за нас, но самое главное, придите на выборы. Если 60-70% избирателей придет, то победа КПРФ будет неминуема. А если еще вы с нами вместе проконтролируете результаты голосования, а уже около 25 тысяч добровольцев, помимо многотысячного нашего партийного актива, записалось бороться за честные выборы на избирательных участках вместе с КПРФ, тогда действительно вся программа, которую мы предложили, а это чаяние наших жителей и избирателей, будет реализована большинством КПРФ в Государственной Думе и теми законами, которые мы примем в течение трех месяцев после победы на выборах. Спасибо, Ира. Всех обращаю внимание. У вас будет 19 числа два выбора. Если хотите нормальных изменений, честной, достойной жизни, хотите, чтобы прошло все мирно и демократично, можете доверить нашей команде. У нас есть в этом отношении огромный опыт и в истории, и в новейшее время. В таких случаях, когда разгулял системный кризис и загнан ситуацию в тупик, обычно бывает два выбора – или социализация жизни – в основе которой лежит труженик и забота о детях, женщинах, стариках, развитие производства, науки и образования. Или фашитизация, что мы уже видели и что привело Второй мировой войне. Мы за мирный исход и выход из этого тяжелого тупика. Поэтому голосую за первый номер, все показываем, за первый номер. Вы голосуете за мир. Дружбу, выход из кризиса, за удвоение зарплат, пенсий, за то, чтобы все недра работали на каждого человека, за то, чтобы дети, женщины, старики были счастливы. Поддержим номер один, да? За номер один. Друзья мои, давайте скажем под камеры громко, четко и дисциплинированно, мы первые за КПРФ. Мы первые за КПРФ.